Всем привет! В этом видео будем разбирать только альткоины, когда их покупать, будет ли еще дамп и какие действия предпринимаю сейчас я для покупки в средний срок. Разберем некоторые монеты, которые уже у меня сработали, лимитные ордера для покупки. Их будет около пяти. И посмотрим обязательно доминацию биткоина и взглянем, что же она говорит. Возможно уже стоит покупать. Кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, ребят, на биткоине свое внимание не буду заострять. Кто не смотрел видео, позавчера вышло. Ссылка вот справа вверху. Можете посмотреть, какие ожидания и какие лимитки я уже поставил для покупки биткоина. И что я, в принципе, жду э, в средние сроки. Да? Поэтому сразу рекомендую перейти куда именно к доминации. Доминация биткоина, как вы знаете, зачастую показывает, кто сейчас на рынке правит. Да? Кто больше всего растет. Так вот. Так уж сложилось, что практически два года у нас есть верх границы, около 50% как раз мы на нем сейчас находимся, когда 50% всего всей рыночной капитализации находится только в одном биткоине. Да? И как по мне 50% на сегодняшний день с той кучей монет альткоинов, которые есть на рынке, даже стейблкоинов, я думаю, биткоин-доминации пора уже остудить свой пыл и идти на какую-то коррекцию. Я не исключаю, я уже говорил, похода, кота, выше, перебитие, перебитие возможно, даже 50%, чтобы остаточно там э, ушатать очень сильно альткоины, которые и без этого уже посыпались очень сильно. И вселить верю, что биткоин именно то, что нам нужно. Это единственный товар, как его там уже называют, который готовы инвестировать в крупный капитал. В принципе, чем нам и кормят последнее время, намекая на то, что альткоины никому не нужны. Но я считаю, что вся вот эта история, которая у нас есть на графике, даже если мы возьмем еще там предыдущую историю, там она была совсем другая, потому что меньше было альткоинов на рынке. Я думаю, график нам врать не будет. И вот это все, что мы сейчас видим, намекает нам на то, что биткоин-доминация будет задухать и пойдет на спад. И когда мы вот этим восходящим канале пробьем его вниз, или там медвежий флаг, можете назвать его как угодно, и придем опять к зоне 47 и прошьем ее вниз, и тогда уже, я думаю, биткоин-доминация будет э, спускаться. Но здесь очень важно, если биткоин при этом не будет сильно падать, и где-то будет в каком-то широком диапазоне, даже возьмем те же там 23 или 25 тысяч, 30 тысяч, да, будет там ходить некоторое какое-то время. И снижаться будет доминация, то я думаю, альткоины возьмут вверх и постреляют, дадут какие-то э, профиты нам. Ну, я не говорю, что они будут сверх там сверхприбыльные, но там 20-30-50%, возможно 100%. На некоторых монетах мы, в принципе, должны увидеть. Ну и то, что сейчас на рынке происходит, сами понимаете, сейчас преобладает эмоции и страх. Да? Опять мы на альткоинах, начнем давайте с первого там альткоина Атом, по которому у меня уже сработала лимитка. Мы видим, что сейчас обратно на альткоинах у нас возникает, э, да не то, что на альткоинах, а на рынке возникает страх, паника э, покупать. Особенно на альткоинах, почему? Потому что некоторые из них приближаются уже к своему дну которое было, когда биткоин стоил 16-18 тысяч, и некоторые альткоины стоят по, по той же стоимости, а биткоин у нас до сих пор на 27 тысяч держится. Поэтому мы ну, есть, конечно же, страх, а вдруг биткоин сейчас пойдет там 20, представляем, что будет с альткоинами. Но не забываем, что биткоин доминация тогда была у нас на уровне там, 39%, 36%, там, 37%, а сейчас на уровне 50%. Лично я считаю, для среднесрока покупка именно альткоинов для меня сейчас выглядит очень симпатично. Я вот по Атому тоже там смотрел и практически по всем криптовалютам, которые мне интересны, я прошелся. Если не брать новое именно гейс история графика, то все они с точки роста, которые они демонстрировали, да, они уже показывают коррекции 0.618 и некоторые входят по 0.618. До 0,786 в коррекции по Fibonacci. Это очень отличные уровни, которые интересны многим трейдерам и которые будут там ловить их, ставить лимитки. И оттуда как минимум можно ожидать хороший отскок. Поэтому я начинаю уже покупать, чтобы в средние сроки взять какой-то с этого профит. И первые лимитки, поэтому я ставил. Мне очень интересная цена он у меня есть в инвестиционном портфеле кстати набран у меня средняя цена там 11.50 еще дороже но именно для трейдинга в средний срок я готов э, брать по 8 вот у меня лимитка стоит, но я ребят скажу честно я не вижу же, уже взял по 10.20 первую часть немножко далее 8 и если такое будет, что Атом спустится в район 6.5 э, долларов, в чем я конечно сомневаюсь, для меня это будет подарок там я же конечно еще подберу и также рекомендую, кто еще вообще там не в рынке или думает, что купить, рекомендую обратить на внимание именно на проекты, которые только-только э, выходят. Это блокчейны, да, в принципе, перспективные. Также Layer 2 решения по эфириуму. Такие, например, как Arbitrum. Мы неплохо, и здесь в Telegram канале я у себя публиковал. Обязательно туда залетайте, подписывайтесь, там информации больше. Мы поймали с этого треугольника выход вверх. Кто там брал со мной, когда рекомендовал, взяли 40% и теперь я ждал снижения, тоже увлекал в канале. Да, по каким точкам я входил и по каким точкам я жду арбитриу. У меня стояла лимитка на доллар 05 Мы сходили, вот видите, на доллар 0.1%. Вот, и первая лимитка на покупку арбитриума сработала. Тоже проект, который мне интересен. В среднесрочном набрать там, э, позицию чтобы прокатиться обратно те же самые доллар 50 на 2, возможно, там и выше. И смотрите, здесь важный момент, если вы будете э, там в дальнейшем выставлять какие-то лимитные ордера, вот такие круглые уровни, как доллар, да, например, бывает такое, что цена зачастую не доходит до доллара, вот видите, как здесь, доллар 0.1. Да, возможно, мы пойдем и ниже доллара еще, неизвестно, как будет. Но бывает такое, вот он тронул доллар 0.2, да, а у вас стояла лимитка по доллару, и вы позиции не взяли. Просыпаетесь, а уже доллар 12 вроде и дорого брать уже да и зачастую мы упускаем там ход движения цены если она например уже не возвращается к доллару поэтому рекомендую вот именно на круглых уровнях 10 20 30 ставьте вот как я ставил там доллар 03 можете доллар 05 да эта точка входа будет чуть хуже но у вас больше шансов будет именно взять эту позицию а не пропустить. Следующие ордера по арбитрам, где я готова добирать, то есть здесь нет никакой истории, я просто беру шагом там минус 20% и 80-60 центов среднюю позицию я готов набрать. И это я еще делаю потому, что в связи э, с тем, что это будет где-то там приближенная цена уже к э, той цене, по которой брали там инвестиционные э, фонды, да, ребята, которые, конечно же, на этот... На этом проекте э, хотят заработать серьезные деньги, и они еще его будут накачивать. Не исключением проект Аптос, который уже накачали, вот, на нем удалось немножко проехать. Э, взял я, конечно, не 5 иксов, а 3, э, и не тот объем, который хотелось. Тоже изначально, как новое все, оно в принципе была медвежка, было страшно. Поэтому на небольшую сумму, но все-таки какие-то иксы забрал, продал. И здесь также я оглашал, что 10 долларов мы хорошо держали. Я пробовал по 10 брать. Он вырастал и на 13, он вырастал и на 11. Но ничего не получилось с этого. Потому что я хотел взять именно X2. Возврат еще раз с 20 долларов. Этого не случилось. И в легкий минус по 9.80 я вышел. И Aptos пришел к целям, которым для меня очень интересно. У меня тоже сработала лимитка по 8 там, с копейками по Aptos вот первый лимитный ордер и тоже он подходит от всего роста коррекция до 0.786 по фирбоначчи и зона 7.8 интересно для покупок 5.6 тоже будет интересно и если вы увидите что она опять сходит ниже или в район там 3-4 долларах в чем я конечно сомневаюсь что по таким ценам обязательно там берите если вы пропустили рост аптеса потому что это приближенная вообще цена фондов, и этот проект еще, я более чем уверен, где-то э, ближе к осени, там, к концу года, еще, я думаю, его прокачают. Я более чем уверен, мы еще 20 долларов по Аптосу увидим, а возможно и больше. Далее недавно вышел проект Суи, да, еще один там, блокчейн, такой же как и Аптос. Здесь тоже тяжелее уже, чем в Аптосе, хоть есть уже какая-то история. Мы можем видеть, где там ставить какие-то лимитки. Здесь я выставил как по арбитру. У меня тоже по доллару 0,3 зацепила первая лимитка я взял. Сейчас цена доллар 16. В принципе, можно было бы фиксануть, но я набираю в средний срок. Мне неинтересно там 10% взять. Поэтому и первая лимитка у меня стоит всегда по сумме она меньше, чем будет следующая вторая побольше и третье добавление я тоже там готов добавить опять же шагом 80 центов и 60 меня это устроит, потому что если суи э, упадет к этим значениям по капитализации у него там будет около 300-200 миллионов долларов и я считаю это отличный старт для такого блокчейна, чтобы его там помпанули на 5 10 часов сразу, поэтому здесь я абсолютно точно буду набирать все, что ниже 80 центов, там 60-50, с очень большой радостью. Я не буду расстраиваться, если Суи пойдет вниз, а наоборот, я радуюсь, потому что у меня будет возможность его купить намного дешевле. Ну и дальше, ребят, вы уже берите альткоины. Ну как берите, вы, конечно, принимаете решение самостоятельно, показывает то, что я делаю. Например, по доте я тоже выставил лимитку на 5 11 его чуть-чуть не зацепило, он там пришел 5.18 по-моему, я считаю это тоже неплохо для среднего срока дот набирать уже по, этой, по этим ценам. И далее, если он уйдет, вы можете протестировать дно, там 4,450 добрать. Но если провалится еще ниже, там уже третьим ордером тоже можете добрать. Я все это делаю на споте, чтобы у меня не болела голова. И каждый день у меня нет времени и просто следить на фьючах что-то пробовать там, внутри дня там торговать по эти 3-4-5 процентов. Я все это делал, мне удалось огромные суммы там заработать для себя, потом все эту сумму я слил, пережил огромный стресс, я ушел с фьючерсов и делал это все на споте. Мне лучше вот набрать какую-то среднюю позицию, да, будет она полной или будет она частичной, да, которую я планировал, неважно. Но взять ход сразу там 30-50 процентов, возможно 100, пусть это будет... На расстоянии там, месяца, трех месяцев. Но ну, это будет уверенное там, 50 процентов, Чем, например, я буду каждый день долбиться. там По 5-10% радоваться. Плюс, потом минус, ловить стоп за стопом. Вот. Более часто я торгую на высоколиквидном активе. Таком как биткоин. Вот здесь я в день могу там провести одну сделку. В неделю две три сделки я могу провести. Потому что здесь, сами понимаете... ну вот сейчас для меня понятно, я выставил лимитки, я обратно же таки посмотрите там видео, здесь понятно, вот, здесь если я наберу лимитки, когда выбьет, например, биткоин сходит ниже 26700, вплоть до 26, там выставил лимитки, и вот таким макаром, когда я видишь, увижу здесь, что биткоин будет консолидироваться и будет, Возвращаться я поставлю стоп, либо там по возможности переведу ее без убыток, либо поставлю где-то с риском в 2%. Но, смотрите, здесь же я прибыль могу получить, понимаете, 15-20%, а риск 2%, а прибыль 20% это 1 к 10, это отличная сделка. Поэтому по биткоину я всегда буду заходить в такие ситуации и захожу по ним часть. чаще. Потому что ликвидности больше, и он не улетает, как альткоин. Ты просыпаешься, а там у тебя минус 20% в портфеле. да? Поэтому альткоин я набираю осторожно, на более глубоких коррекциях, как сейчас, да, при высокой доминации. И набираю частями, шагом чуть ли не по 20% вниз. Но в любом случае, это никакой не призыв действия, а просто освещаю и показываю свои какие-то мысли, движения и то, как я пытаюсь заработать на этом тяжелом рынке криптовалют потому что он очень э, волатильный и это у нас не рынок который каждый день встаешь от а тебя дает там плюс 20 процентов нет именно сейчас рынок самый сложный потому что мы ходим в диапазонах э, по альткоинам плюс-минус 50 процентов 100 процентов где верхняя граница обычно уже эйфории идет люди покупают и начинают идти к нижней границе они а нижние границы люди продают Потому что не они боятся, что пойдем еще ниже, а оно отскакивает и обратно идет в верхние границы. И так нас уже год маринует. И вот это самое лучшее время, когда маркетмейкер просто отнимает деньги в трейдеров, в инвесторов, которые э, нетерплячие, так сказать, да, и которые хотят легких денег и легкой наживы. Поэтому сейчас маркетмейкер шикует на рынке и, в принципе, отнимает во всех деньги. Поэтому не включайте сюда эмоции, торгуйте на споте, чтобы не оставить и не отдать все биржам. Ну а вам, как всегда, я всем желаю удачи, всем профита, всем пока.